Это кто? Мутации вирусов будут непредсказуемы. Людей ждет кошмар. В здании монстр! Тут монстр! Монстр! Какой монстр? Ой, зомби. Зомби! Что нам делать? Если выйдем, на нас нападут. где я вас спасу. Это наш шанс раскрутить канал. Вперед! Вот так Я был в сборной под Веришь? Ну что, еще разок? Не бойся, я заманю их, а ты оставайся тут. Нам кранты. Зомби из Пусане в Гангном. В кино со 2 февраля.